Ну что, я вас приветствую. И знаете, недавно BMG Fox выложил видео со Славой, где он отвечает на его ответку. И, соответственно, вы подумайте, а почему я тут что-то делаю? И что я вообще пытаюсь сейчас вам говорить? Но в основном в этом видео говорят про меня. И можно я буду говорить о себе сам, а не через Славу или БМГ Фокса. Соответственно, присаживайтесь полудобнее, а я начинаю. Ха. Я вот тут подвинулся на такое видео Уже чуть-чуть посмотрел Тут столько лжи Давайте же посмотрим Это... Давайте с самого начала Че тебе надо, вот чистый плохо. Ты меня хочешь уничтожить, чел Не получится Знаешь, кто за меня? Я тебе сейчас покажу, кто за меня и это была последняя капля, ребята. Да, последняя капля твоей жизни. Ты еще на плаву был благодаря щедрости течения. Если кто не понял металл... Безумно можно быть первым. ...круто я могу с легкостью показать вам один такой пруфик, который снесет его канал нафиг. Дорогой ты мой парубок, ну и где... Я понимаю, конечно, у тебя их нет. А, ну если есть, то покажи. А, я понял, у тебя настолько говно монтаж, что ты даже не можешь ставить видео или фотку. Жаль, жаль. А я бы подумал бы, а может реально мне стоит против славу быть? <связывая> Ну, ты меня предупреждал, и ты меня предавал. меня ты никто. Я тебя предупреждал, что это я вытащил тебя с того дна. С какого нахер дна ты меня ниоткуда не вытаскивал, чел? Ты меня даже ни разу не пиарил. Я тебе не пиарил, и ты меня не пиарил, логично. Но ты меня ни разу не пропиарил, и чё? Ты говоришь, что... Как бы мой монтаж держится на тебе, потому что ты мне капку дал. Я в нем буквально помонтировал где-то месяц и пошел в другой монтажер там даже нормально картинки вставлять нельзя. И именно поэтому, Митенька, мы не можем нормально увеличивать картинки в прошлом видео тупо из-за того, что иначе качество будет плохое. И именно поэтому ты не можешь делать почти все, что я могу делать я. И именно поэтому ты не иногда не вставляешь пруфы. И именно поэтому у тебя говно контент. Чел, а прикинь, кошак мой контент обсирал просто так. Я ему ничего не сделал, а он такой, годно или говно? Конечно же говно. Можно задать вопрос? А тогда он? Я вообще это сделал не просто так. Я тебе даже напомню, если тебе вдруг стало интересно. Мы до всей вот этой белиберды с угодно а, или говном мы с тобой созвонились, ну не прям с тобой, но и со Славой еще, мы созвонились по дискорд-серверу, и как я тебе напомню, ты там очень сильно, а, ты во-первых грубо выражался, ты лез на меня и угрожал мне тем, то что якобы если все твои друзья это соберутся, то а, мы, ну, а твои друзья меня изобьют Хотя, во-первых, ты вообще один никто А если собираться еще мои друзья, то вам, жопа Это еще я мягко выражаюсь Погнали дальше Чел, как бы, а ты мою мать оскорблял И что дальше, как бы я не буду, ведь за меня могут забанить Им. Чел, ну даже ты дисклеймер не делаешь, я тебе сейчас могу просто страйк на видео кинуть. Плюс он говорил, то, что кошак его обсирал, хотя это не так. Он обсирал мой контент и говорил, что я очень большой халтурщик. Да-да-да. Говорил... А вот это уже наглое вранье, потому что я тебе говорил, Митенька, я тебе говорил то что у тебя халтурные превью. Я не говорил то, что ты в целом халтуришь. Я скажу, что могу сказать. У тебя полная халтура. Само видео, полная халтура. Вот, все, я сказал. У тебя теперь есть якобы пруфы на меня, у тебя есть якобы в общем всякое говно у тебя на меня есть. И в общем, я не понимаю, чего ты хочешь добиваться. Если тебя уже я слил, если тебя уже почти слил Слава, так ты, ты просто не можешь замолкнуть. Ты просто пытаешься хайпиться. Let's go дальше. Зимите, что, что что я халтурщик что мне насрать на контент это не в адрес меня а в адрес моего канала можно спросить ты дебил я такой не говори я не говорю то что у тебя посрать на контент я тебе не говорил, то что у тебя полностью халтурное все да я, я один фрагмент назад это сказал ну, в целом, я такого в своем ролике не говорил. Ты просто из меня пытаешься строить какого-то злодея. А Вячеслава ты пытаешься строить какого-то, ну не знаю, человека, который пошел не по, не, не по правильному пути. Хватит ду, хватит делать вид, то, что ты прав, ты максимально не прав, и я посмотрел там дальше, там вообще, типа, пруфов в мой адрес нету, а только Славина, так что со своей стороны я разобрался. Вывод, BMG Fox не может э, нормально монтировать, потому что у него сама вот эта программа UCAT говно, э, он не может нормально пруфануть, потому что, видимо, он аутист и не понимает то, что я такого не говорил. ему, видимо, надо купить слуховой аппарат. В общем, люди, всем, да, всем, Пакенский, с вами, что был Кашенский. Ладно, это очень колонский. Всем пока.